Сегодня я расскажу вам, как нужно сделать слайм. Для этого нам понадобится клей ПВА, я выбираю момент столяр. Баночка для смешивания. Это сквиш, он нам не понадобится. Так, э, тетраборат натрия. Можно использовать раствор булы в качестве э, загустителя, но я, ну, лучше всего использовать тетраборат натрия. Баночка, в которой мы положим наш слайм. Э -э. Вот этот тоник я использую вместо воды, чтобы перебить запах клея. И обычный крем. Подойдет любой крем. Э -э, хоть для лица, хоть для рук. Но я выбираю морковку, потому что у него очень вкусный запах. И вот эти добавки мы добавим в наш слайм. А, ну и пена для бритья. Открываем банку и наливаем туда клей. У меня, э, хочу заметить, приготовлена вода, в которую мы, э, мы нальем тетраборат натрия, для того, чтобы сделать наш раствор-загуститель. Наливаем клей. Клея наливаем столько, сколько вы хотите, э, какого размера, чтобы вы хотите был слайм. Я думаю, так достаточно. Потому что мы еще добавим пену, которая добавит объем. Нужно плотно закрыть, чтобы наш клей не высох. <coughs> так. А, я еще забыла сказать, что нам понадобится маленькая ложечка. Вот она у нас здесь чтобы нам все перемешивать. Можно выбрать любую ложку, хоть столовую, хоть, как у меня, пластиковую. Так. Перемешиваем клей. Так. Дальше его нужно добавить немного воды. Но Я как повторюсь, я добавляю тоник, чтобы слайм наш вкусный пах. Так. Добавили, нужно перемешать. Можно сюда вот уже встать и показать. Вот. Нужно перемешать до однородной массы. Чтобы клей был больше водянистый, а не густой. Так, вот мы перемешали. Вот он уже стал немного жидкий. Теперь нужно добавить крема. Примерно вот столько. Вот, все. Этот крем желтый, но ничего, немножечко будет наш слайм с оттенком желтого. Но после того, как мы его покрасим, он приобретет уже другой цвет. Этот желтый цвет даже не заметен. Так. Дальше добавляем пену для бритья. Не дальний... ну, ладно, я думаю, что столько нам хватит. Так, оп, все. Нужно перемешать. Перемеш... Перемешивать нужно очень хорошо. Теперь добавляем еще немножко воды вот. и перемешиваем до однородности. Так, все, отлично. Теперь э добавляем активатор. Активатор нужно сделать, вот, мы нальем воду в крышечку, это обычная вода из-под крана, если что. Так, вот, воду налили, у меня сейчас уже руки в пене, ну, ничего страшного. Так, налили воду, теперь добавляем тетраборат. Так, тут еще такая крышечка у нас есть, которую... Можно открывать. Так, все. Так, перемешиваем и наливаем сюда. Слайм немного стал сворачиваться. Но это еще, естественно, пока не слайм. Так, наливаем еще. Так, немного стал уже, видите, какой погуще. Так, хорошо. Но этого мало. Он у нас будет липнуть к рукам. И слишком жидкий. Кстати, я вам хочу сказать один совет. Чтобы с вами лип к рукам, нужно добавить в него или немного стробората натрия, или э, можно добавить зубную пасту. А в качестве активатора, кстати, кроме тетрабората натрия, можно добавлять раствор буры, можно добавлять, э, потому что который, она содержится в растворе для линз. Можно еще добавлять э, порошки персил, перволь. Но я советую добавлять тетраборат. Вот он уже у нас начал сгущаться и становится похожим на слайм. Еще чуть-чуть надо его загустить, потому что загустилась только середина его. Добавляем опять воды и капельку раствора. Главное с ним не переборщить. Оп, одну каплю. Так. Перемешиваем. Так. И немножечко добавляем. Очень тщательно мешаем. Так, уже получше. Скоро нужно будет вынимать его из этой коробочки и смешивать в руках. Так, и по-моему уже пора. Я только-только купила этот тетраборат натрия, он был, он немного отличается от того тетрабората, который я купила ранее. Просто первый у меня закончился. И с этим тетраборатом натрия немного похуже получается. Но ничего. Уверена, что все получится. Так, хорошо. Попробуем взять его в руки. Это самая грязная и сложная работа, потому что все руки потом будет в клею. Но результат будет хороший. Так, попробуем положить его на стол. Ничего страшного не будет. Просто потом нужно будет стол чуть-чуть помыть. Так. Оп. Вот у нас слайм такой получается липкой ложки все так, так. все мужечку пока откладываем в сторону так сейчас этот слайм нужно в руках перемешать так даже не хочется его брать в руки сперва и потом уже привыкаешь смешиваем пока он не станет немножко другим так. Так. вот он сперва такой странный липнет к рукам Нам нужно немного перемешать минуты две где-то наверное или три с этим тетраборатом не знаю сколько но с моим прошлым нужно было всего 2 минуты. Оп. Он уже начал немножко отливать от рук. но ну, совсем чуть-чуть. Вот. Вот. Уже похоже, да, на слайм? Так. Но этого недостаточно. Мешаем, значит, еще. Пока слайм не отлипнет от наших рук. Итак, так, кстати, с любым слаймом. Если, он у вас... Если вы купили в магазине слайм, и он у вас прилипает к рукам, то можно или добавить пасту, или раствор активатор с цитроборатом на либо просто его долго помесить в руках. А еще совет начинающим слаймерам. Для того, чтобы играть со слаймом, сначала нужно помыть руки. Во-первых, для того, чтобы слайм не стал ваш грязным, и на него не осела вся пыль и грязь. А во-вторых, для того, чтобы слайм не прилипал к сухим рукам. Слаймы чаще всего липнут сухим рукам. Так, что-то наш слайм не хочет липать. Так, пробуем добавить чуть-чуть раствора. Так, снимаем с рук. Вот это самая грязная и самая противная работа.